Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, советский танк 10 уровня Объект 705А, карта Жемчужная река, игрок Каплан. Неудачный первый выстрел, не получается пробить ФВ-215Б. Сейчас будет, возможно, вторая попытка это сделать. Есть. Со второй попытки удается, но альфа не проходит. Там всего каких-то 598 единиц урона. Что здесь сделало стерва, вообще непонятно мне. Ах, была возможность еще нанести урон, но не повезло. Хотя индикатор даже был зеленый, но ну... Должен был пробиваться 705 Не получилось. Ну, не 705-му, так ВЗ. Риночерон ты здесь разряжал свой барабан. А счет пока что 0-1. Хотя прошло уже целых 2,5 минуты боя каждым выстрелом урона все больше и больше. Подпирает здесь немножечко ринчарон Т-705, не успевает тот отъехать и получает урон от ВЗ-55. Счет уже 1-3. Две с лишним с половиной нанесет на урона. Очередное непробитие от ПВ, но все-таки нет. Один раз он умудрился пробить, да, на 420 единиц. Что-то там на правом фланге, прямо я сейчас на карту смотрю, беда какая-то. Там, не знаю, 110 союзный стоит на базе, возможно, возможно АФК. Долго-долго там что-то тогда живет, як ПЗ. Что-то со всех сторон там ее ездит, объезжает вон целых три или четыре противника. Ну вот, проснулся 110-й, но, наверное, уже поздно. Решает 705-й обратить внимание на тот фланг. Ну, стрелять не в кого, поэтому да, по поеду по центру там помогу. А счет 2-6, все как-то в один момент так провалилась союзная команда. 3-6, 3-7, счет меняется очень быстро. Ну, ничего удивительного. Много шотных и союзников, и противников. О, да, 3-9, 4-9, прям одного за другим. На центре здесь остался только один союзный леопард. Вот уже посерьёзнее, 736 единиц урона. Там 705-й решил фугас зарядить. Чтобы фаша наверняка добить. Ну, мне кажется, тут обычной бронебойкой был бы проще. А счет 6-9. По крайней мере, на центре удалось противников всех уничтожить. Леопард, возможно, уже вражески слинял куда-то. Что-то там на левом фланге толпой. Они никак с ВЗ-55. А, там еще один противник, только его не видно. Просто было. Счет 6-10, 6-1, 11 Удается, удается еще одного противника уничтожить. Уже второго в этом бою. Счет 8 11 Как-то там разъехались, я смотрю, да? ВЗ-55 уехал. Как его проморгали там Рины И кто там еще? ПВ. Бабаха. Хотел, хотел выстрелить по Проджетто, но тут неожиданно появился объект 277. Пришлось на него обратить свое внимание. Союзники почти закончились. Счет уже 9-12. Кстати, по прочности не намного. Больше у вражеской команды. Но это говорит о том, что противники все покоцаны. Куловых, возможно, уже не осталось. Но это так проще. Счет 9-13. Кто-то решает встать на захват. Right да что ж такое? Что это за урон? 525, да? Средний, когда 650... Засвечивается опять про джетто. Он, ну, он прекрасно видел, откуда в него стреляют. При этом даже не удосужился поменять позицию. Просто так и остался. Ну, практически, да, там что-то заехал. Смотрел в сторону леопарда. Может, леопард тоже по нему стрелял, не знаю. Бабаха. Опасно, особенно если на бронебойке надо прятать НЛД клинч. Теперь в клинч, а бабаха на фугасах на 561 единицу пробивает. Едет тут шотный ВЗ. Торопится, торопится успеть пока перезарядку 705 го но нет, передумал все-таки. Не стал рисковать. Неприятно здесь. Леопард пробивает на 410 единиц. Тоже шотный. Мягко говоря, да? 40 единиц прочности всего. Зарядил последний фугас 705, здесь накидывает арта. Ну, долго стоять на месте тоже, в принципе, не вариант, да? Две арты так и будут по КД сейчас чемодана накидывать. Надо где-то где ныкаться, менять свою позицию, чтобы арта по тебе не могла стрелять. что, получится с одного фугаса забрать ВЗ-шку. Тот аккуратненько, там от башни, пытается выглядывать. Ну давай, смелей. Время-то идет, Леопард может объехать с другой стороны. Никак не решается, ВЗ. забывать что арта тоже может поменять позицию за это время как долго это все тянется Я не понимаю, почему арта, да, чемодана не кидает. Уже давно могла бы переехать и спокойненько все накидывать. Или леопард с какой-нибудь другой стороны приехать. Здесь, да, вот между зданиями там где-то, ну, можно найти прострел какой-то. А, сколько это будет продолжаться? Никто не решается Ну 705-му-то понятно Он в меньшинстве Ему проще подождать Хотя время Время заканчивается Уже пошла 11-я минута боя Пытается Пытается ВЗ все развести 705-го на выстрел Вот уже кто-то встает на захват Наконец-то додумался Всё, нет, с фугасом, да, не срослось, заряжает. Золотой снаряд 705 и пошел вперед. Все, хорош, говорит, с меня. Выцеливает, выцеливает лючок. Что, что сделал ВЗ? Непонятно, да? Наехал там на камушек, так сильно боялся и в итоге поплатился. Чемодан неприятно на 229 прочности все меньше. Там уже второй уже арта приехал на захват. Вот она родимая. Да и аптечка на КД. Но все таки прям точно снаряд летит по центру. Здесь, конечно, удача на стороне 705-го. Можно было вообще промахнуться под оглушением. Но основной захват на Леопарде. остается 20 с небольшим секунд. Ну, леопард, скорее всего, здесь слева где-то, да, за зданием там в кустах сидит. Не стал Леопард дожидаться расправы над собой. Решил с захвата съехать Остается 3 минуты Да, леопард конечно здесь вообще неудачно подставился Ну что ж, хотелось бы сказать Дело за малым, но... Но нет Карта большая, попробуй теперь Найди, угадай где будет арта пока ты едешь, да, вроде снаряд летел с той стороны сейчас туда поедешь а она в, в другое место куда-нибудь переместится ну здесь только теперь на удачу так сказать, пальцем в небо ткнуть и ехать, и надеяться, что ты не ошибся Будь времени немного побольше, можно было поехать на захват встать. Сколько там база захватывается? 1 минуту 40 секунд в одиночестве. Но 705 не успевает, этого уже сделал. Тут один вариант, только найти и уничтожить одного оставшегося противника. Остается менее двух минут, минута сорок. Осталась одна минута. Не удается пока что обнаружить этого противного артовода. Куда-то он, куда-то он уехал, спрятался. Ну, не знаю вот. Решил 705 поехать посмотреть на центре. Последний шанс. 30 секунд. 20. Почти поднялся в горку. Нет, ну если Арта здесь, конечно, это будет просто чудом. 10 секунд, да вот она. Ползет, ползет. <с box> да, если сейчас тоже не получилось бы с одного выстрела уничтожить, это было бы уже фиаско. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.